Перед началом видео хочу предупредить вас о том, что я никак не поддерживаю военный конфликт России и Украины. Видос создан исключительно, чтобы разоблачить Сливки Шоу за его пропагандические высказывания. Сливки Шоу, украинский блогер, стал популярным благодаря своих роликов о лайхаках, полезных советах и других развлекательных видео. Русские солдаты идут убивать украинцев. Ведь все было хорошо, пока Сливки Шоу не начал делать пропагандовский контент на многочисленную миллионной аудиторию детей, внушая детям свою правдивую украинскую политику. Мой прошлый ролик про Сливки Шоу показал, кто такая его аудитория. Это обычные дети, насмотревшиеся пропаганду от Сливки и украинского ТВ. Которые пишут, что русофобство это хорошо, Степан Бандера хороший национальный герой, Донбас бомбили якобы русские и прочего всякого говна. Сегодня я покажу вам, какой на самом деле Сливки Шоу и вы убедитесь, насколько он пропагандист. К нам пришли русские солдаты спасать от несуществующих неонацистов. И мне реально пришлось гуглить, кто это такие, ведь я никогда их не видел. Ты, живя в Украине, никогда не видел нацистов, а как же Евромайдан в 2014 году, где ходил правый сектор с масками и дубинками? Кто убил 130 человек на этом Майдане? Вы скажете, русские? Нет, нацисты, которые хотели сделать переворот. Русских там сроду не было. Опять Сливки обманывают в словах. Чушь не знать историю своей страны. Эти самые нацисты поддерживают Бандеру. Как раз сейчас мы про него и поговорим. Бандеровец! Чего? Ну ладно, парни, пока. В Украине Бандера является национальным героем, который же убивал своих советских солдат, как и предатель Советского Союза Васов, переходивший на сторону фашистов. Вы считаете, мы в России поддержим Васова? Его отвергают. Он антигерой, как и Бандера, убивший много людей, предавал и убивал наших братьев советских солдат. Как после такого на Украине вы поддерживаете нациста и предателя, который расстреливал своих, убивал коммунистов и устраивал геноцид своего же населения? Никто не отменял что сливки шоу в своем телеграм-канале выкладывает пропаганду для детишек, посмотреть на комментарии то там одни дети, ведь потом они становятся зомби и пишут под авой с бандерой, говоря русофобство это хорошо. Давайте просто посмотрим на две фотографии, вот Луганск после 8 лет непрерывного бомбления, ведь 8 лет же бомбили. А вот как выглядит Мариуполь после того, как армия РФ пришла их спасать. Переходим к самому главному. Сливочный хохлажоп сранил два города Луганск и Мариуполь, после 8 лет бомбежки и 3 месяца бомбления. Но что не учел сливки? По его словам, из украинской стороны ни одной бомбы не прилетела и вообще не бомбили Луганск. <звы> Юра скажет, что выдумка, вас зомбируют в ТВ, но посмотрите сами на фотки, как обстреливали Луганск в 2014 году. Ой. Юра, живя в Украине, ты не видел обстрелы, мне тебя жалко, что ты нагло пиздишь. Да, да, да, пиздобол ты, ёбаный. Многие безжалостные говорят, что русские бомбят Мариуполь, но почему русские Крым не бомбили, в итоге-то он наш. А танки ваши стоят возле домов, прячутся? Не задавайтесь вопросом потом том, что якобы русские бомбили. Как украинские солдаты с своего же танка замочили украинцев? Потом не говорите, что это русские, когда по ошибке убивая своих. Согласно которому уже на третий год количество жертв снизилось в десятки раз. Вернемся к статистике смертей, про которую говорил Юра. А тебе не кажется, Юрец даже если за 3000 по инфе НАТО погибло на Донбассе, это ведь тоже ненормально? Юра берет инфу от НАТО и хвалит их, потому что они помогают Украине. Ведь все люди понимают, что НАТОвцы агрессоры. Ведь кто нападал на Северную Корею, Вьетнам, Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию и Сирию? Из-за НАТО стали причины масштабных трагедий, унесших миллионных жизней. А ты говоришь не захватить Россию обезопасить а себя? От кого защищаться? Вы своей Украине ноги лижете Америке. Мне пишут тупые в комментариях отговорки, что НАТО красавчики. Пропаганда от Юры идет по максимуму. Сабы его пишут всю украинскую пропаганду. Нет бы держать нейтралитет. Но если на самом деле задачами спецоперации стояли присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, поставки современного оружия в Украину… Юра начал говорить про присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, убереть себя от России. Понимает ли зомбированный Юра, что Финляндия и Швеция станут марионетками коллективного Запада, поддерживающих Украину? Тем более, они должны были держать нейтралитет по отношению к России, то есть не вступать в НАТО. Многие защитники Сливки Шоу пишут, в чем плохого в том, что он высказывается про Россию. Плохое в том, что он обещал не снимать про политику, когда у него было миллион подписчиков. Я из Украины, и зачастую в обычной жизни я общаюсь на украинском. Нет, в политику я не лезу оставим это профессионалам просто тупо нафиг дел пиздопом вот так. Насчет того, что сливки шоу по-настоящему уехал в Польшу, так как из-за военных действий многие украинцы уезжают из Украины в Польшу. Наш храбрый рыцарь Юра уехал оттуда и в спокойном польском лесу без проблем ходит и снимает видео. Как раз в Польше есть те самые горы, леса. Зачем дети на твоем канале должны напичканы политикой? Тем более, когда причиной этого конфликта являются обе стороны и обвиняя только Россию, это бессмысленно. Данный сухпай был специально создан Британией для Украины, и выпущен очень маленьким тиражом после начала войны. Казалось бы, при чем здесь реклама сухпайка от Великобритании, который специально предназначен для обеспечения украинцев против русских? Посмотрев на это зрелище, мне реально кажется, что ему заплатили. Ведь толком в этом сухпайке нет. когда ты делал прошлый обзор про сухпайки больше. Зачем рекламировать сухпаек и говорить, что его сделали после войны? Да, все понятно, Юрка. Опять показывает пропаганду. Был изначально слух, что Сливки сливки-шоу хотел как и Ивангайзе Азову, я могу только предположить, насчет самой помощи Сливки, в телеге его я видел как он радовался бабкам и помог только кошке, если подумать, нахрена ты вообще покупаешь машины скорой помощи, если лучше дать людям гуманитарную помощь, которая им сейчас нужна, Сливки порой кажется специально строит из себя добряка, где видела помощи людям, ты защитник родины, почему сбежал с Украины и не пошел на фронт, обосрался так, когда еще удалял первый видос о войне куда все-таки собранные средства идут но не на одну кошку же говоря про нато как не говорить что он топит за нее и возможно донати на азов что и в телеге про войска рф говорит которые якобы грабят и убивают а детишки слушают этот бред теперь поговорим о моих хейтерах которые пришли с его канала ребята я просто в из подписчиков с шоу они мне пишут что резать русских это нормально русофобство норма россия бомбила сирию вот эта его аудитория пишет такие слова как это может считаться? нормой, если его подписчики угрожают мне и пишут всякий бред. Поэтому распространяйте видео, чтобы все знали какой Сливки Шоу пропагандист. Спасибо за вашу поддержку, надеюсь Сливки Шоу ответит мне и пояснит за свои слова. Если этот ролик соберет хорошие активности, то я сделаю разбор про Сливки Шоу, но уже в прямом эфире. На этом заканчиваю, с вами был Шектос, еще встретимся.